Всем привет! Вы на канале VNG Build House. Сегодня мы изготовим полочки для душевой кабины из керамогранита. Отрезаем две плитки по размерам полки. Одна плитка вверх полки, другая низ. Затем склеиваем обе плитки небольшим количеством клея для керамогранита. Слой клея не более миллиметра. Промазываем обе плитки. После застывания клея полочка выглядит невзрачно. Сколотые, не совсем ровные края. В нижней полке делаем прорези под мебельные штифты 5 миллиметров. Все края мы подравняем болгаркой с осадкой черепашка с алмазным напылением, зернистостью 100. Устанавливаем 4 штифта под нивелир. Полочка становится четко на штифты в углублении. Все стыки затираем полимерной затиркой, затем протираем влажной тряпкой. И получаем положительные эмоции от проделанной работы. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи!